Друзья, подписчики, вашему взору предлагается вот эта подделка. Это уже моя вина, что я ее проглядел. Буквально месяца два назад я ее купил на одном из аукционов. Продавец писал, он продавал сразу несколько монет. Похожих, да, похожего типа, похожего периода. Две оказались нормально, а вот эта третья, как вы видите. Беру ее без перчаток. Это уже поделки. Видите, вот эти желтые пятна. Я думал, что это, ну, может грязь, а может из... Продавец писал, что монета из подвески Да, из-под подвески Подвеска это такое маниста Использовалась в качестве украшения Но ну, это такая тяжелая монета Я даже не представляю Где она могла Что она могла украшать Вот вы видите, вот эти вот пятна желтые Это скорее всего медно-латунная Медно-латунная монета Покрытая серебром Я не смотрел на гурт, потому что продавец был Ну вообще я купил у него сразу Не сомневаясь Продавец имел достаточно а, хорошую репутацию, я купил. И вот я, когда мне сделали замечание, что вы уверены, что она ну, монета подлинная, я сказал, что да. Но потом я, когда продал уже, поближе, вот потом, когда продал, я ахнул. Я посмотрел на гурт, как он плывет здесь. Гурт очень сложно подделать. Это основное правило нумизмата. Подлинность монеты, начиная с гурта. Вот Слово «доли». Слишком неправильно оно. Видите, здесь огрехи какие. Я просмотрел, я ахнул. Как же я был невнимательный. Вообще просто. То есть просто плывет надпись вся. И главное, я не смотрел. Проглядел я. Это хорошо, что человек мне подсказал. Вот это мне... Я написал уже предыдущему продавцу, которого покупал, он сказал, что без проблем, деньги сейчас верну, сейчас я к нему поеду. Много таких нюансов, вот там в слове доля, буква L, L она тоже тут с ошибками. Линия вот эта, которая под словом доля, она слишком короткая, но не всегда она бывает длинная. Дальше он увидел, что здесь вот эти Буквы PS, они как-то сдвинуты, То есть, что... у нюансов было много То есть, смотреть и смотреть Я не взвешивал, у меня под рукой не оказалось Значит, весов И поэтому вот так вот Друзья, вот такая вот подделка мне попалась Я ничего не потерял Сейчас мне деньги за нее вернут без проблем Так что, да, это мой новый опыт Имейте в виду, берите на вооружение Это рубль 1818 года я даже, как вы видите, без перчаток его беру, потому что эта подделка, уже не страшно оставить О, если отпечатки. Ну, в общем, вот, это скорее всего, то есть уже мой опыт новый подсказывает, что это старая подделка, достаточно старая. То есть еще и каких-то таких тех годов, не знаю, то есть это не современное. Ладно, все. Ставьте лайки, я жду ваши комментарии. Пока.